Это круг, который мечтает стать овалом. И зачем тебе это? Ты же круг, ты можешь далеко покатиться. А овал? Он так не умеет. Ты круг, поэтому можешь скакать и веселиться. А что овал? Он упадет и будет лежать. Ты круг. Ты похож на солнце, апельсин и шарик мороженого. А овал? Это от силы кабачок, огурец и авокадо. Ты же круг! Твоя форма идеальна, с какого угла не посмотри. Авал. овал? К нему еще надо найти подход. Все равно хочешь быть овалом. Да не вопрос, лови.